Всем здарова, ребята, с вами я, Ванек. мы с вами продолжаем проходить GTA V, пятую часть Grand Z Авто, великого авто автоугонщика. Мы, это последняя, наверное, последняя, ну, сервь-то по GTA не последняя, но последняя миссия за Тревора, наверное, ну, как мне кажется. Rockstar, Rockstar ночь, да, да Да, знаю знаю знаю знаю да да да да да да да да да да да да да да да да да да. не ну это реально наверное, последняя миссия за Тревора, поэтому ребятки пожалуйста нажмите home чтобы открыть social club и посмотреть свою учетную запись, друзей банду и т.д. в магазин gta 5 нажмите home Ах, ну да, да-да-да-да-да-да-да. Ждм, да, да, да, да, да, да. ждем, ждм. Если вас не видят, звезды уровня розыска начинают мигать, и на радаре появляются селектора, обозначающие зоны розыска. Сектора, точнее. Вот это вот бы лицо подошло бы, если вас начинают искать. На радаре есть специальные сектора с поиском, с зоной поиска. Ребят, я завтра танцую. Помню все, помню и свидание, помню кожные штаны, я два танца. Я танцую завтра и помню я их всех. Короче, последняя миссия за Тревора. Ребятки, последняя миссия за Тревора. Миссия. Last Mission for Trevor. Тревор завладел взлетной полосой в Сэнди-Шорт. Там теперь есть ангар для самолет или вертолет и вертолетная площадка. Так. А, нет, это точно, это же китайцы? Чё? Нет, это... Нет, это не последняя серия. Это вот предпоследняя серия. Потому что сейчас с китайцами потом нужно будет, не знаю, наверное, потом надо будет уже Майкла и тут ребят искать. Майкла, всех ребят потом будем, знакомы с ним будем, все знаком, короче, ой, не, на дна. Ну это радио, радио, а в радио рады предложить вам новые мачете, как только нужно передавать новое... в него, мачете, ручной закалки. Выручу в любой драке, уже в продаже. О, в амунацию надо будет заехать. Кстати, потом. Позже я заеду в амунацию. Извините, это у меня с Телеграма. Ультима канал, я подписан на канал Ультима. А там игры всякие продаются. Раздаются, точнее. Точнее, не продаются, а раздаются. Я только из-за игр туда подписался, и вс. Это, на, и, если вы видите, то желтое это его Желтое это уровень удовлетворения Тревора, что ли? Не, не помню, короче, что это... Не, так, выходим на F. по Пуши. это китаец короче с другой стороны обходим это здание потому что я помню что тут здание тут тем более бар стоит знаешь что тут бар стоит знаешь что тут э, стоит бизнес тревора и его друга Так, нифига не вижу. Предлагаю немножко на паузу поставить и китайцы А, вот. Прогрузился. Немножко прогрузилась. Немножко прогрузилась. Но опять, наверное, внутри нет. Нифига. Я в той серии, кстати, забыл вам сказать, что Тревор очень злопамятный, наверное, человек, ну и поэтому он поедет ребят там проучать, учить там, как это собирать банды и не делиться, блядь, деньги собирать и не делиться, нафиг, это ж надо такому случиться, чтобы деньги они собирали, блядь, не делились, ликёр. Кстати, бизнес называется а реально ликер. Тут горело вроде бы. Не, ну сейчас, короче, загрузится. Не могу его отбить, побить этого китайского наркоторговца. Я хочу его побить, но не могу его побить, потому что... Да блин, да, что он делал тут, а? Сапсвилк выключим. Вот. Сейчас. Это ошибка. Уалис, ты реально тупай без новых деревенщина. Это ты права. Чен. Буква Давайте выйдем и обсудим условия. Нуж, нуж, нуж, скорее. Джентльмены. По-моему.. Я доказал, что моя организация может заниматься большими партиями. И я доказал также, что моя организация надежный поставщик, так или нет? В общем, мы, если мы будем действовать вместе, а теперь угасить меня колесами. Вы что мы хотим другого направления выбрать? Что? Мы хотим рассмотреть другие возможности. Ты большой псих. Сумасшедший. Хочешь массаж? Заткнись, мать твою. Наш босс, отец мистера Чена, желает большего мне. Ну, Мы хотим перевозить наркотики и, возможно, оружие. Это же цель всей моей жизни. Я с детства об этом не мечтал. Знаете, я всегда хотел быть международным наркодилером и... торговцем оружием. И вот, и что я умоляю вас дать мне шанс. Мне очень жаль. Тебе жаль? Тебе жаль, мать твою? Я только что вам свою страну душу открыл, а ты говоришь, не жаль? Мне жаль. С кем вы работаете? С кем, а? Я не могу вам сказать. О, не нет. ты можешь, мать твою. Более того, ты должен... С кем? С кем? С кем, с кем нахер, с кем? С братьями Ло Нил? С братьями Нил, да? Да. Ты издеваешься, гад? Нет. А вот, насчет брать Фанил... Нет, сорка... на хвосте принесла, что убрать братья Анил тоже... Доберись до фермы брать Фанил. Так. Выключи лучше радио, чтобы... Чтобы не... Вот так-то лучше. Ну, ладно, мне... Не, ну, ладно, ему эта музыка нравится, он, мне хоть и не нужно, собственно... Хоть и не нужно, собственно, этого делать, ну, так как Ютуб банит за, за музыку, которая не прошла без авторского права. Без АП, Ютуб за это, да, блокирует, банит тебя. Вдруг, и ты хоть за. рыдаешься, блин. Но Ютуб за это, Анил, входящие вызов. Тревор Филипс, Тревор Филипс. No, а это Анилма твою. Сраный you. ты you. говню, древний, древний, чтоб ты сдох. Тревор, это бизнес. Это обдобный кретин был моим клиентом. Business, Это Вис Гориш. Хочешь поговорить? Мы на ферме, все. Эрн, Эрли, Вот он, Дуэл, Беррил, Делл. все наши. Почные начинать Почные их на люди. Почные Потому что я уже I've в пути в лабораторию. Что останется от Почные люди. Почные люди. Все, все, чертя! Я не буду, я, ребят, я отключил радио, чтобы под АП не про. не попасть. Потому что если АП будет, то будет очень плохо. А авторский права у этих песен не мои как бы. Песни не моего авторства. Да и вообще песни не авторства не моего. Ну, Тревор, выходи. Выходим. Выходим. Выходим или как? Или сидим? Тревор, ну выходи давай уже. Ну, Тревор, ту ломает. позицию на... А, вот, займ... наконец-таки загрузился. Займите позицию на холме. Наконец-таки загрузилась, блин. Безоружный, помповый, гранатомет, гранаты, микро-ПП, автоматическая винтовка, снайперка улучшенный. Пулевой, пулевой и глушитель улучшенный. на медоамфетаминовый Так, это на эту или на эту сторону? Ну. Чё-то как-то оружие не слушается немножко. Да у меня оружие не слушается, ребятки! Хочет кот, на то, чтобы оружие слушал себя, да? Ч ⁇ мне перезапустить, что ли, миссию? Блин, надо нафиг. Не, ну... задание, на... Эскейп. Так, ну... Не, ну я занял позицию на хаме. А, во. Фух, сейчас прогрузилась. Наконец-таки прогрузилась. Наконец-таки прогрузилась. К отце на это, сраная. Собака. собака. I just spoke to that maniac Trevor. вас. Uh -huh. Да мне плевать на то, что охранники разыскивают меня. Мне на это по-фигу. Короче, поз мне. Допросит да, меня Дима Позов, наверное. Поз. Ай, блин. черт. Вот вот я не увидел, да, где задание выполнено, а сдох. Сверху, первым делом сверху. Ребят, подбиваем потом... цену за патрон выставлять или нет или может попозже не лучше, не лучше не сейчас короче подумал я тут так и лучше не сейчас это извините это в телеграм-канале ультима мне пришло уведомление сейчас опять же из ультимы что бесплатно продаются три игры так Я тебя не видел, друг. Чё? Чё, Черт, чёр... что ли? Позорный. Не, ну ты реально, наверное, волчара. какой позорный. Hey, э, блин, хотя же по стелсу пройти, но ну, так как не получилось по стелсу, то прохожу не по стелсу я. Так как у меня по стелсу, собственно, не получилось... раз проходим, повторяем эту миссию заново, потому что ну, как бы, как говорится повторение, повторение это мать учения, как говорится, Не, тут уже мозг что-то закончился. Я даже слышу, как они ходят. Вижу тебя. Парень, я тебя вижу. Вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. М -м -м, вижу я тебя. Ты. Ты постался, что ли, не знаешь, как работать? Я бы таких домошков никогда бы не хотел, да и честно говоря, я дамушки не хотел бы и так так. Тревор, ты шл убивать! Остановите его кто-нибудь. Вс же. Сейчас. Возьмем вот это вот я подобрать канистру. Начать лить бензин это на.. Нифига себе, какая большая канистра. У нас. Вообще. Во всей стране бы канистры бы с бензином уже давно закончились бы, блин. Нифига себе, реально большая канистра, а. не ну, зачем попросту. по-простому пропадать этой эм, штуке, ну. Зачем попросту пропадать аптечки, а? По-простому, по простому, да. Зачем попросту пропадать аптечки, а? вот реально вот вопрос вот такой вот у меня. Yes, oh, Все. А это ведь реально картина горит, мерзкие хамы. И сейчас, как терминатор из этого из супергероя, будем идти вот так вот. Буз, буз, буз. Как крутой парень, не обращай внимания на взрыв, потому что крутые парни не смотрят на взрывы. Они их Отойдите подальше от фермы. Едем сейчас к этому дому, что ли? микропп отодить Отойдите подальше от фермы. Чтобы вас не загребли копы. Ну, я еду. Я вообще-то отошел уже. Я еду. Подальше от фермы. Не, ребят, стоп. Я сейчас знаю, мне что надо будет сделать на F. Выйти. Так, и надо будет, надо будет, надо будет, надо будет мне взять эту тачку, реквизировать у вас, уважаемый человек. Чебурек, точнее. Не. Я не слушаю, же точно забыл. Ну, отошли мы, чё, подашь от фермы. Ферма вроде бы, вроде как взорвалась, или нет ещё? Я не знаю, я вроде, я вроде как видел, что она взорвалась, а вроде как нет. Сейчас посмотрим, короче. Чё там с ферм-то случилось? Блин. Горит. Горит, короче. Ну, ладно. Ой, блин. Радио офф, потому что мне не нужны эти авторские права под, от... Э, вот, э, GPS нет, э, ну, GPS убежище, банкоматы, так, ну... Так, ну. все, э, ну, сейчас, короче, ребят загрузится, потому что мы уже отъехали с вами. Ребят, извините, ребята, ну... На некоторое время надо нам с вами все же остановиться, потому что, ну, я не знаю, что, ну, не грузится, короче, оно. Давайте, короче, всем, до скорых встреч, увидимся с вами в следующих эпизодах GTA V. Пока-пока.